Uh, good day dear friends, dear colleagues, dear uh, students <laughs> Распаковка посылки из Китая Ну что, мы, мы с, вами, с вами имеем одну, одну опору подшипника Шариковые подшипники Ball Значит, Можно сказать, что эта опора подшипника сделана достаточно качественно Высокое качество обработки. High quality of processing. Высокое качество поверхности. High treatment. High если, если говорить о, об инструменте, которым она обрабатывалась вот на, на, на свет, здесь можно видеть следы от фрезерования. Инструмент. Набор инструментов. Tool. Set of Tools. Механическая обработка. Тулин. Фреза. Мил. фрезерование Катин. milling И частота строк. Ну или подача. Подача наоборот равняется где-то ориентировочно можно сказать что э, около от 02 до 0 3 0 3 мм. то есть достаточно чистая обработка высокое качество скорость подачи фирей подача на зуб фрезы fitпер подача наоборот fitпер revolution минутная подача милит fit вот. Э, что касается выполнения фасок, то тут меньше, меньше так сказать, вот стабильность по фаскам, но, так сказать, каждая поверхность практически, она, она выполнена и каждое, каждое соврежение плоскости, оно, оно выполнено и, и оформлено фаской. Фаска. Снимать фаску. чамфер. Размеры фасок в зависимости от, от, от поверхности, пересечения поверхностей, они, они разные, но, тем не менее, каждая поверхность имеет фаски. Поверхность. Surface. Плоскость. Plane. Плоскостность. Planes. И руками, так сказать, данное данное изделие брать достаточно, ну, безопасно. Если если мы посмотрим на отверстие, отверстие, hole, drilling Halls. отверстие тоже достаточно высокого качества сделано сделано. Вот имеется тоже фаска, значит, и запрессован туда. Запрессован туда подшипник. Подшипник. Подшипник, на мой взгляд, стоит радиальный. Роликовый подшипник. Roller Bern. Запрессовка подшипника. Прасит Берринстал. Ну биение тоже не это не ощущается. Вот. Ну если так строго говоря То если бы мне показали Это изделие Без Без адресаток Что это сделано в Китае То трудно сказать Сразу я бы может быть это, Мог бы сказать что это и Италия И может быть даже Может быть даже Германия То есть ну, сра Сразу невозможно определить Достаточно высокая везде качество обработки и как вы видите не только качество обработки но еще имеется финишная обработка финишная обработка отделка финишин возможно это сделано воронение то есть вот а возможно краска ну труд трудно сразу сказать может быть нет, наверное, скорее всего, краской. Вот. Ну, частота поверхности. поверхности изделия, она гладкая. Значит, и составляет, ну, ну порядка, если так скажем, rz20, может быть, rz10 на визу это как на ощупь, вот, как вот это ощущается. Шероховатость поверхности. Surface rougness. Rugness of surface. Итак, мы сказали, мы, мы, мы уже рассмотрели три детали. Три детали. Значит, это трудно сказать, как, это, как можно назвать эту деталь, но это корпус. Это корпус для крепления для крепления фланца подшипника. Назовем его так. Корпус, машинный корпус, machine body. Машинная рама, machine frame, корпус редуктора, reduction gear housing. корпусная деталь, case shade part, рамный корпус, frame housing, детали корпуса, details of case, фланец, flange, это, ради... это опора радиального подшипника, значит это разрезная муфта, значит, с разными диаметрами. Значит, первая диаметр 6, мы знаем, это, это стандартная практически посадка под, под вал электродвигателя, шагового двигателя. Вал электродвигателя. Мотершафт. Шаговый двигатель. Степер мотор, степер мотор, значит, восемь это очевидно посадка под э, под вал вал винтовой пары, да так значит, третья, третья деталь, три третья или четвертая деталь это у нас м, разжимная разжимной разжимное кольцо разжимное кольцо роли фикси разжимное фиксирующее кольцо ориентировочно под диаметр 7 где-то вот так 7,5 мм. миллиметров ну но что значит следующую опору подшипника попытаемся раз Значит, берем ножницы разрезаем зеленая плотная зеленая плотная упаковка, так, значит, значит промасленная гайка. Гайка над затягивать гайку. над отвинчивать гайку. Undo a knot. Гайка сделана из. Сделана из металла э, из стали. Высококачественная сталь. High quality steel. Достаточно большого веса. В гайке имеется дополнительное фиксирующее отверстие, значит, и под под, под потайной винт, который фиксирует фик, фиксирует положение гайки на резьбе. Стопорный штифт, лак Здесь мы имеем, значит, вот это эта опора называется VK VK B, B, BK, BK 10, BK 10, BK 10. Значит, здесь мы имеем хорошо смазанное, хорошо смазанное устройство также прекрасно достаточно высоким качеством поверхности все обработано значит каждая из них имеет фаску сопряжение плоскостей сопряжение поверхностей интерфейс of surfaces surface matching здесь э, качество поверхности я сказал что уже э, достаточно высокое так но если строго говоря Здесь мы имеем так два А здесь 2 и 3. и три. То есть точность позиционирования отверстия одно по отношению по отношению к вот этой передней поверхности. Оно оно смещено. Поэтому так давайте. Размер size измерение размера size measurement с этой стороны посмотрим то есть так две целых две целых так 2,7 нижняя нижний размер и верхний размер 2,9 то есть здесь погрешность на две десятки значит а здесь мы сказали что практически э, чуть, чуть не на три десятки вот. ну то есть есть небольшое Небольшое, небольшое погреш, небольшая погрешность Точность позиционирования Position accuracy Может быть за счет За счет За счет того, что мы При, сверле, при сверлении Есть, ну скажем Увеличенная подача Значит и происходит Увод сверла Увод сверла у вот оси отверстия после сверления. Drill Погрешность обработки. Working error. error. Manufacturing errors. Сам, сами подшипники здесь, очевидно, стоят радиально упорные. Упорный подшипник. Trust building. Excelbear. Радиально упорные для чего? Для того, чтобы для того, чтобы не было возможности перемещения, то есть они фиксируют, должны фиксировать винт. Ну что, попробуем, попробуем распаковать еще одну деталь. Значит, здесь мы сказали, что это подшипниковая опора с радиально упорными подшипниками. Ну, похожие их два. Посмотрим, после этого посмотрим на чертеже. Так, ну, вращение не, не, не очень мне нравится этих подшипников. Итак, добираемся до, до опоры. Ой, вернее, до вала. До вала. Как нам его вытащить? Наверное, отсюда. Отсюда. Ну, здесь мы имеем с вами значит корпусная корпусная деталь для фикс для фиксации на на фланце на фланце шарика подшипника шарика винтовой пары значит она фиксируется как раз за счет вот этих шести шести отверстий шести отверстий и соответственно достаточно легко входит и позиционируется на на самой вот этой гайке позиционирование позишин гайка легко легко перемещается визуально даже не видно перемещается она или нет вот только по вращается она или нет то есть только по увеличению длины с этой стороны можно понять что она вращается вращение rotation значит попробуем попробуем собрать опору опору собрать с этой, с, с этой стороны сборка automated assembly machine insertion мы имеем здесь короткую, короткую часть вала и плюс имеем прорезную канавку, на которую, в которую фиксируется вот это разжимное дистанционное кольцо. Кольцевая канавка. эннелар Круговая канавка. сёртелар Фиксирующее кольцо. Попробуем одеть его. Все успешно оделось, но кольцо пока не будем одевать, поэтому давайте посмотрим следующее. Значит, у нас на пленку на столе устанавливаем так и пробуем установить, установить. легко садиться значит что мы делаем после этого после этого мы заворачиваем гайку легко заворачиваем гайку от руки без без особых без особых усилий После этого, после этого фиксируем, фиксируем на на валу, на валу, так, значит, ну так делать нельзя, так делать нельзя. It's not good. It's really not good. Но так как эти, эти потайные винты находятся без всякого усилия зажима, мы их ставим и фиксируем сюда. Здесь мы имеем здесь мы имеем опору. Мы имеем с вами собранную, но не зафиксированную опору которая вращается которая вращается настолько точно или настолько блестящая поверхность, что не видно что она вращается вот смазка есть видно что вращается небольшие погрешности видно но видимо при фиксации при фиксации опоры для растачивания вот этого вот этих концов имеется небольшие так сказать места для для зажима так ну что давайте давайте сделаем традиционную такую традиционную вещь попробуем подключить электрод ну, по крайней мере, шагового двигателя у нас, у нас с собой нету, но у нас есть, у нас есть дрель, который, с помощью которой мы можем посмотреть, насколько хорошо, насколько быстро перемещается данная опора. Сейчас прервемся на несколько секунд и продолжим. Инструмент. Набор инструментов. Tool. Set of tools. Механическая обработка. Tooling. Фреза. Mill. Фрезерование. Cutting milling. Скорость подачи. Feed rate. Подача на зуб фрезы. Feed per tooth. Подача на оборот. Feed per revolution. Минутная подача. Minute feed. Фаска. Снимать фаску. Чемфер. Поверхность. Surface. Плоскость. Plane. Плоскостность. Plainness. Материал. Material. Сопряжение поверхностей. Interface of surfaces. Surface matching. Размер. Size. Измерение размера. Size measurement. Шариковые подшипники. Ball bearings. Упорный подшипник. trust бирн. Excel bearn. Роликовый подшипник. Roller beon. Изделие. Деталь. Заготовка. Продакт. Ворпес. Отверстие. Хол. Друлин холс. Запрессовка подшипника. Pressant bearing install. Высокое качество обработки. High quality of процесing высокое качество поверхности, High High финишная обработка, отделка, Finishing. корпус, машинный корпус, body. машинная рама, корпус редуктора, корпусная деталь, Case shape part. рамный корпус, шероховатость поверхности. Surface Rugness. Rugness of Surface. Фланец. Фленж. Вал электродвигателя. Motor shaft. Шаговый двигатель. Stepper motor. stepper motor. Разжимное кольцо. Release ring Гайка. над Затягивать гайку. Tighten nut. Отвинчивать гайку. Undoinad. Высококачественная сталь. High quality steel. Стопорный штифт. Лакпин. Точность позиционирования у вот оси отверстия после сверления Drill погрешность обработки error. Error. вращение Rotation. позиционирование сборка Кольцевая канавка. Anular groove. Круговая канавка. Circular groove. Детали корпуса. Details of case.